Оборудование по медицинской диагностике, разработанное Казанским университетом, победило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Жюри по результатам выставила максимальные баллы и КФУ, соответственно, победил. С помощью телескопа Казанского университета ученые обнаружили уникальное скопление галактик. Какие последствия несет это открытие? А большая, они бывают очень компактные и имеют такую сферическую форму вот, оказалось, что это скопление не имеет сферической формы. Казанский университет поощряет нерабочую деятельность научных сотрудников. Какие мероприятия организует Ассоциация молодых ученых КФУ? Мы делимся нашим опытом, а, то, тому, как мы пришли в науку, а, насколько этот путь действительно сегодня актуальный и интересный. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии «Ариадна Кугушева» в Казанском федеральном университете подводят итоги конкурса на соискание медалей и премии имени Лобачевского. Награда присуждается один раз в два года за научные достижения в области фундаментальной и прикладной математики. Это уже третий раз, когда Казанский федеральный университет проводит подобный конкурс. На финальном этапе перед жюри стоит задача выбрать одного из пяти математиков. Награду лауреат получит 1 декабря на торжественной церемонии. Медаль математику вручит сам президент республики Татарстан Рустам Казанский федеральный университет стал победителем экспертного отбора Министерства обороны Российской Федерации в военно-техническом форуме Армия-2021. Какие проекты представили ученые КФУ, расскажем в сюжете. На Международном военно-техническом форуме армии ежегодно демонстрируются достижения научно-технической отрасли и интеллектуальных систем. Казанский университет представил два проекта, связанные с использованием искусственного интеллекта в медицинской диагностике. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор по общим вопросам Ришат Гузеров и директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чеквин. Презентация вызвала очень высокий интерес. Докладывался я, я сразу видел, как ко мне поворачивают практически все э, члены жюри, все, кто в зале сидели. После э, самой выставки ко мне подошли несколько человек, соответственно, заинтересовались самим проектом. То есть мы тоже провели переговоры жюри. По результатам выставила максимальные баллы и КФУ, соответственно, победил. Так, проект АМАЛЬТЕЯ позволяет отслеживать физическое и эмоциональное состояние человека с помощью смартфона или гибкой платы, ставит диагноз и предупреждает о возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации. А проект АЗИК помогает УЗИ-специалистам работать с устаревшими аппаратами. Блок, подключенный к планшету, перехватывает изображение, улучшает его качество, устраняет дефекты и искажения. Проекту Айдик, соответственно, аналогов в принципе не существует. Такие системы они стоят на очень дорогих узи а это позволяет дополнить любые УЗИ-аппараты системой машинного зрения. По словам руководителя проектов Амальтея и Астик, тестовая эксплуатация оборудования начнется в медико-санитарной части Казанского федерального университета уже в сентябре. Ариадна Кугушева, Универньюс. Казанский федеральный университет посетил советник посольства Испании Витрия Марка Альберт. Проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов провел презентацию структурных подразделений Казанского университета и обсудил перспективы сотрудничества. Главной темой встречи стала программа двуязычных испанских отделений. Она предполагает изучение испанского языка на высоком уровне в российских вузах и школах. Во время встречи советник также посетил музей истории КФУ.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 помощью полуторометрового телескопа вуза, установленного в Турции, оказывает наземную поддержку обсерватории СРГ. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ассоциация молодых ученых Казанского университета является общественной организацией, которая объединяет преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и докторов наук. Какие мероприятия проводятся в рамках работы Ассоциации молодых ученых КФУ в нашем сюжете? В Год науки и технологий Казанский университет и его молодые ученые активно участвуют в рамках различных федеральных проектов. Появилось много научных разработок в области климата, зеленой энергетики. Немаловажную роль в этом сыграла развитие инфраструктуры, которая есть в Казанском университете. Председатель Ассоциации молодых ученых КФУ подробнее рассказал о разработках. Планируется сделать ряд интересных работ в области получения водорода. Казанским университетом разрабатывает технологии по получению углеводорода прямо из нефтегазовых месторождений. Для этого уже у нас есть вся инфраструктура, и требуется только подобрать определенные режимы и разработать определенные катализаторы, которые позволят получать нам больший объем водорода при разработке нефтяных месторождений. Ассоциация молодых ученых Казанского университета активно участвует в реализации Года науки и технологий. Проводятся лекции в профильных лицеях КФУ по тем направлениям, которые молодые ученые развивают. Также проходят мастер-классы и научно-популярные лекции для студентов и школьников Республики Татарстан. Мы делимся нашим опытом, тому, как мы пришли в науку, насколько этот путь действительно сегодня актуальный, интересный, для того, чтобы все больше молодых активных ребят в сфере науки себя реализовывала и в нее приходила. Кроме этого, активно ведется взаимодействие с Советом молодых ученых. Реализовывается ряд крупных проектов на федеральном уровне. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!